Привет, друзья, с вами я, Любомир Борода. Сегодня ролик будет совсем маленький, но хочу поделиться с вами о своей покупке, так сказать, которую я сделал несколько месяцев назад, но все никак не доходили руки показать вам и рассказать об одной прикольной штуке. Называется Travel Organizer для организации всяких гаджетов, шнурочков и прочих штук. Вот. Собственно, сейчас покажу, расскажу и объясню, почему я его выбрал. Речь идет о такой вот штуке. Вот, заказал на Алиэкспресс, до этого заказывал такую же штуку своей жене, Вот только у нее цвет серый и по бокам такой он оранжевый. Существует несколько разных размеров и выглядит он вот таким вот образом. То есть, когда мы его открываем, у нас здесь есть куча различных кармашков, резиночек, кармашков больших, куда можно положить пауэрбанк. Еще один карман большой, в который можно положить пауэрбанк. А здесь у нас опять же вот резиночки, в которые очень удобно организовывать шнурочки. Складывать разные и... Выглядит вот таким вот образом. Тут один большой карман с сеточкой и маленький. И здесь карман на волк под какой-нибудь планшет, электронную книгу, такие дела. Вот. Использовать можно, как я уже сказал, для различных гаджетов, шнурочков, под всякие там аккумуляторы, технику. Вот, также, наверное, можно использовать как косметичку в дорогу. А, собственно, почему я выбрал эту штуку? Ну, изначально, да, посмотрим. Изначально смотрим, когда на Алиэкспресс думаешь, да все это говно какое, говно какое, говно какое-то, вот хочется же чего-то такого суперсовременного, офигенного. И мне а, стала, стояла задача как раз вот все вот это барахло а, носить в одном месте. Я пробовал это все а, таскать и укладывать в подсумки различные с креплением моли и прочими делами, но в подсумках как-то это все не очень удобно организовано. Плюс, если а, заказывать какую-то вот такую панель, удобную для рюкзаков, то она стоит даже в производстве Украины достаточно а, ну, приличных денег, там, начиная там, от 600-700 гривен и выше. Вот. Плюс, а, ну, не, не настолько они функциональны. Понятно, в Украине стараются использовать более качественный материал, там типа кордуры, Вот все это делается по качественнее Но именно вот таких вот папочек я в Украине не встречал. Вот, а такую я заказал жене, ну уже наверное, может с годик назад. Я смотрю, она до сих пор носит, ничего у нее не рвется, и все это удобно. Вот, и я заказал себе. Тут в основном у меня всякие штучки под GoPro съемку под камеру там карточки флешечки все это в коробочках аккумуляторы я также таскаю здесь powerbank сейчас у меня с собой его нет просто прибежал на работу ну собственно мне вот очень удобно вот в эти вот карманы я засовываю вилки для розеток да от зарядок они у меня здесь тоже торчат и всегда все с собой и места много не занимает вот он, видите, по сравнению с рукой И такую штуку очень удобно кинуть в самый обычный рюкзак То есть сначала я думал о том, чтобы купить себе рюкзак В котором будет вот именно такая э, панель-органайзер В котором, чтобы в рюкзаке ничего не валялось И чтобы все это можно было по стеночкам разложить Но когда вы в рюкзаке все это по стеночкам раскладываете Ну вот те, которые я встречал Там уже не остается места под вещи вот. А здесь, ну, как бы, легкая, простая, удобная не марка, херь, которая легко помещается в любой рюкзак. Кинули и знаете, что ничего у вас нигде не потеряется. Собственно, к чему это все? Вот вроде Китай, вроде AliExpress. Вот. А штука хорошая. Мне очень понравилось. Даже если тут здесь, ну, здесь что-то выйдет из строя или там чуть порвется, ну можно всегда подшить или купить себе новую такую херь. А ссылку дам в описании, где я ее покупал. Никто мне из Алиэкспресских продавцов за такой обзор денег не дает. Так что это такой обзорчик небольшой и от души. Вот, и они есть разных размеров. А, собственно, мне такая штука нравится. В дорогу брать с собой удобно. И удобно даже, вот я ее таскаю по городу. Такие дела. Вот, спасибо за внимание. И еще такой вопрос. Может кто-то разбирается. У меня стадикам стал очень сильно глючить. Вот так вот сам по себе крутится. Я не знаю, что с ним сделать. Я нашел под него, ну, скачал под него официальные прошивки, официальные приложения, чтобы это все в домашних условиях перепрошить и перенастроить. Но он даже с официальными приложениями, он его видит, но ни хрена не хочет делать. Даже не ставит прошивку. Вот. И может быть есть какие-то сервисы, я просто никогда с этим не сталкивался, а возможно меня смотрят люди, которые работают со стадикамами. Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться, куда и как эту проблему решить, потому что очень обидно, что есть такая вроде как бы крутая палка, которая временно не функционирует. Спасибо за внимание, ставьте лайки, дизлайки. С вами был Любомир Борода. Вот Всего хорошего.